Привет, сегодня продолжение рубрики Портфель курильщика скажу вам честно, до конца курить я не бросил, но потребление никотина уже снизил. И вот по итогам первого месяца где-то на 75 процентов у меня получилась экономия, то есть ровно 75 процентов я сэкономил на покупке табака, никотина, называйте как хотите. И эта сумма по итогу у меня получилась что-то в районе 29 долларов. В общем, у меня была сумма 39 долларов 37 центов по текущему курсу. Ровно столько денег я тратил на сигареты в течение месяца. Ну вот 10 долларов я все-таки же в этом месяце потратил. 29 долларов у меня осталось. Прошлый раз мы с вами на 16 долларов, точнее я, а вы за этим наблюдали, покупал криптовалюту XRP на бирже, кстати, Currency, с которой я по итогу ушел, и потом я еще докупал а, на... 6,6 монет XRP того же самого, и 14,8. С Карнси я ушел, во-первых, там заблокировали доступ россиянам, и я нашел, в принципе, альтернативу. Еще там комиссии, комиссии я посмотрел высокие, вот за вывод Ripple у меня взяли 3,5 монеты. Я перешел на другую биржу, которая также зарегистрирована в Республике Беларусь. Пока что тут россиян не блокировали, но не знаю, возможно, в дальнейшем и будут блокировать. Тут я предсказывать ничего не буду. Я сюда ушел, потому что это вторая из двух бирж в Беларуси, которая зарегистрирована в нашем ПВТ, Парк Высоких Технологий. Биржи, которые там зарегистрированы, за вывод денег с них у нас в Беларуси не надо платить Налоги, то есть до 2023 года у нас льготы. Так что любые суммы, которые я вывожу с currency и с Bybit в Беларуси, они в принципе не облагаются никаким налогом. Именно поэтому я и пришел на Bybit. Напомню, тут комиссии меньше, чем на currency. Но на currency я тоже остался, потому что и там есть токенизированные акции компании. Это в принципе тоже довольно-таки интересно, и там я тоже буду формировать портфель, не знаю, в дальнейшем, может, и такую рубрику заведу, там природный газ, золото, серебро, то есть все вот это, Apple, шмеплы всякие, можно покупать, на мой взгляд, тоже очень интересно. Для россиян у меня есть также прекрасная новость, что биржа Exmo, часть этой платформы, а именно Казахстан, Беларусь, Россия. Именно вот эту базу данных выкупил какой-то там бизнесмен, и он открыл биржу Exmo.me. В принципе, российская теперь биржа, российская площадка получается. И как раз-таки вот такое отделение произошло, наверное, с намеком на то, что но ну, вот тут наши счета, но ну, их уж точно не заблокируют. Вот если на карантине белорусов пока не трогают, на байбит тоже, потому что это чисто белорусские площадки, они зарегистрированы в Республике Беларусь, имеют офисы там, то эксмо мы видим, что от основной биржи эксмо отделилась часть, и теперь белорусы, россияне и казахи, они смогут... Тут спокойно торговать, не переживать. В принципе, мы тут видим, что даже рублем можно пополнить. Виза это 4%, Kiwi 7%, ну и остальные комиссии вы видите на экране. Ссылки на все эти биржи я также оставлю в описании. А если вы захотите перейти на торговать на Bybit, то тут также есть P2P раздел. То есть, если мы перейдем купить криптовалюту, P2P торговля, то мы увидим, что в принципе рублем тут даже можно рассчитаться за рубль купить USDT. Кстати, за белорусский рубль а тут почему-то нельзя купить USDT. Ну и также не забывайте про мониторинг обменников BestChange. Там вы можете и белорусские рубли обменять на криптовалюту. Ну и вообще там множество всяких направлений. Я думаю, что каждый себе по душе выберет, ну, очень много там вариантов. Но на Байбите мы тоже видим, что вот и Advanced Cash, и Payer, Perfect Money принимают. Цинков, Райффайзенбанк, Росбанк то есть россиянам тут P2P раздел должен понравиться. И мы видим, что курс тут тоже достаточно хороший. Вот по 80 рублей можно купить USDT. Давайте перейдем теперь на счет спотовый аккаунт. Тут тоже, кстати, очень интересная биржа. Тут и стейкинги есть, и еще куча всяких разных инструментов. В последующем мы, наверное, с вами будем это разбирать. Мы видим, что у меня на аккаунте есть 39,2 монеты XRP. Эквивалент к доллару на данный момент это 29 долларов 31 цент. Вот первый месяц я произвел такой закуп на сэкономленные деньги от сигарет. Если бы я полностью отказался от курения, то этих бы монет даже было на четверть больше. Ну, где-то так получилось бы у меня... Там что-то около 52 монет, что, в принципе, было бы еще лучше. Не знаю, первое время, вот в следующем месяце, я надеюсь уже, что докуплю, сэкономлю, наэкономлю денег, что докуплю Ripple до 100 монет. Потому что я вам напоминаю, что тут есть куча инструментов, куда можно, в принципе, эти монеты XRP, еще проинвестировать и получать процент за то, что мы создаем ликвидность на бирже. Напоминаю, что для меня эта сумма не критическая, по сути я их просто скуривал ежемесячно. Если вы будете покупать криптовалюту на бирже с целью холда, хранения этой криптовалюты, там, на будущее отложить куда-то, сохранить свои деньги то держать на бирже монеты, еще раз напомню, это не совсем безопасно. Лучше перевести их на какой-нибудь некостодиальный кошелек, то есть доступ к которому будет только у вас. Потому что счет на бирже, он все равно контролем э, руководству биржи, админом биржи. То есть вы не в полной мере владеете своими средствами, которые тут держите. Ну и, конечно, биржи — это такой мощный инструмент, они там степени защиты себе разные ставят. Но уже было очень много случаев, когда биржи просто взламывались хакерами, и часть средств, которые там хранили пользователи, они просто их ворвали. Большие добросовестные биржи, порядочные, они, конечно же, компенсировали своим держателям вот эти суммы которые были похищены хакерами но немало бирж кстати просто закрывались и говорили у нас больше нет денег нас вот и грабили, у нас нет денег а, к сожалению мы с вами не можем рассчитаться поэтому хранение монет на бирже это все-таки рискованный момент такой. Если вы храните на личном кошельке, не кастодиальном каком-нибудь, то, естественно, вы уже рискуете меньше, намного меньше, чем храня монеты на бирже. Ну и, к слову, также бывали биржи, которые вроде порядочные, честные, а потом они просто скамились, придумывали какую-нибудь себе для этого легенду. Мол, у нас какие-то неполадки, что-то произошло, и также забирали деньги своих пользователей. Думаю, что биржа Bybit и currency, на которую уже доступ для россиян закрыт, они все-таки так скамиться не будут, потому что давайте не забывать, в какой стране мы находимся. Я думаю, что никому такие проблемы не нужны, а они пока что еще находятся в Беларуси. Но вот Exmami, ссылку оставлю в описании, россиянам в принципе подойдет, потому что Биржа получается российская, и россиян там блокировать, хотелось бы сказать, не будут, но на 100%, как мы уже с вами понимаем, ни на что надеяться нельзя, но поскольку российский какой-то олигарх, бизнесмен выкупил а, эту площадку, то я думаю, что для россиян там двери будут открыты всегда. Ну и байбит, в особенности для тех, кто находится в Беларуси, не хочет платить налоги, не то чтобы как-то их скрывать, да, в черную работать. Все абсолютно легально до 2023 года. Если вы получаете доход, прибыль какой-нибудь от криптовалют, то вы вправе по вот этому вот декрету не платить налоги. Естественно, если вы получаете прибыль, выводите эти деньги с бирж, которые зарегистрированы в Республике Беларусь, Байбит полностью попадает под это описание. Также каранси из предыдущего видеоролика попадает под это описание, но каранси проигрывает по некоторым позициям, в частности комиссии на вывод на Байбите они гораздо меньше. Вот они в разы меньше, даже вот если мы берем Ripple, то в 10 раз меньше комиссия. И спотовая торговля у них на currency уже 2%, что тоже многим пользователям не нравится. Мне как холдеру, я покупаю монеты в долгосрок, меня эти моменты не сильно пугают, но все равно 2%, когда уже суммы будут куда больше, они естественно по карману немножечко да, будут бить. Тем более на Bybit, напоминаю еще раз, есть намного больше инструментов, чем чем на currency. Но на currency есть одно преимущество, вот то, что мне нравится на currency, это токенизированные активы. Если вы хотели купить, вложиться в акции каких-либо компаний, а там их много достаточно, то на карнси они присутствуют. Не скажу, что все, они потихонечку там добавляют всякие пары, а на currency такая возможность есть. Так что, если вы из Беларуси, точнее, если вы не из России, и хотите вот инвестировать в акции компании, то карантии вам для этого подойдет фиксируем на данный момент до конца апреля этот счет уже не будет пополняться в следующем месяце в мае мы будем уже пополнять этот счет и приобретать вот не знаю Скорее всего, Ripple буду добивать до 100 монет, чтобы потом их инвестировать уже на самой платформе и чтобы они не просто лежали на площадке, а чтобы они еще там увеличивались, хоть на какое-нибудь количество процентов. Кстати, там проценты довольно хорошие, за то, что мы в ликвидность биржи это все вкидывать будем. Давайте завтра опубликую голосование, добавлю туда Ripple. Ну и давайте, вот какие монеты предложите? До 5 монет. Вот Ripple и еще 4 монеты, которые будут в комментариях, которые есть на этой бирже. Я их также добавлю в голосование. Посмотрим, за какую монету больше проголосуют. В посте я обозначу время, до которого продлится голосование. И ту монету, естественно, и будем закупать. Сумму давайте, давайте на 20 долларов. Давайте сделаем так. Выпуски будут два раза в месяц, по 20 долларов где-то я буду вносить депозиты, в принципе 40 долларов у меня в месяц уходит на сигареты, уходила значит делим. Пополам, по 20 долларов, раз в две недели я буду вносить, покупать монеты, которые будут лидерами в голосовании, которое будет проводиться у меня в телеграм-канале. Так что подписывайтесь, если хотите принимать в этом участие. Ну и будем наблюдать, что, в принципе, с нашим портфелем будет происходить. Также можете перейти по ссылке в описании. И тут есть открытый вот портфель курильщика, он так и называется. Открытый криптопортфель я создал где вношу всякие изменения вот все мои закупы и также есть одна продажа наверное немножко неправильно я сделал потому что я эти монеты в продажу запустил по той цене которая была вот если можно как-нибудь тут это все изменить то было бы очень здорово, я бы сюда 0 поставил, что я за эти монеты вообще прибыли не получил, чтобы портфель был более точным. Чуть дальше я покупаюсь, чтобы не затягивать видеоролик. Я думаю, что можно эту транзакцию просто удалить, и я заново спешу 3,5 монеты. Не якобы я их за 2 доллара 66 центов продал, а вообще 0 поставлю, чтобы портфель фиксировал также убыток, по текущей транзакции. Я думаю, что это будет более честно. Но сейчас мы видим, что общий, общий убыток по портфелю составляет 9 копеек. Это десятых от 1%. Пока что мы с вами находимся в просадке. Но, кстати, пару дней назад была прибыль. На самом деле была прибыль. Там чуть ли даже не до доллара доходила. Но пока суммы такие маленькие, 30 долларов даже нету, это все нормально, я понимаю, что я вкладываю там не на месяц, даже не на год, я думаю, что даже не на год. Я эти деньги тут оставляю и буду еще пополнять. Конечно же, позиции могут закрываться, докупаться, меняться на какие-то другие. Это, так скажем, пенсия 21 века, назовем ее так, когда вы не государству доверяете, отдаете деньги, чтобы оно вам потом пенсию выплачивало, а модель такая, что вы сами часть дохода откладываете себе на существование в старости. Такая модель мне больше нравится в ней на самом деле, ну, как минимум, у меня больше уверенности. Потому что на кого-то надеяться, смотря на какие события вообще периодически, время от времени происходит. Ну, надежды на пенсию никакой нет. Вот ты платишь, платишь эти налоги, подоходные, пенсионные отчисления, а потом получаешь эти сущие копейки и мечтаешь о том, чтобы, ну, просто три раза в день поесть. На мой взгляд, это ни в какие в рамки не влазит, поэтому будем формировать, вот, мне два 28 лет. Еще раньше надо было это начать, но будем формировать себе капитал на старость, на пенсию. Ну, конечно же, до нее еще надо дожить. Кстати, в этом и поможет портфель курильщика. Я вместо того, чтобы гробить свою жизнь, буду эти деньги наоборот откладывать себе на пенсию. По мне так идея просто суперская, здоровская. Главное, чтобы все получилось. Все полезные ссылки будут находиться в описании. Пишите в комментариях вообще ваши мысли по поводу данной рубрики. Ну и, конечно же, советуйте монеты, которые купить, на даже на долгосрок, да. Беру в основном все монеты на долгосрок, трейдерством не занимаюсь, так что пишите монеты интересные, на ваш взгляд, которым стоит присмотреться, которые стоит прикупить. Возможно, именно вашему совету я последую, а в будущем, в дальнейшем, если это принесет хорошую прибыль, то обязательно вам еще и скажу спасибо. На этом все.